Короче, не стесняемся, проходим регистрацию и начинаем зарабатывать, ведь денег, как всем известно, много не бывает. Все ссылочки есть в описании под видео. Всем пока!